Вот есть еще одна особенность, очень важная. Если, так сказать, грибы идут на сушку, то желательно их подсушивать прямо на блоке. Ну вот в таком виде они очень быстро потом подсыхают. Если же ее собрать к такому бутон то это будет тяжело сушкой но так вот допустим э те грибы которые не все обрезались я их специально с блоком подсушил блок внизу влажный и здесь увлажнение в принципе можно потом восстановить влагу а вот, вот грибной блок который э обрезался вот и все площадки грибов, которые не все-таки все остаются некоторые. Но не тут приблизительно все так выглядит. Вот. Это такие вот грибы подсохшие э, на блоке. и берем их как бы срезаем их на шутку. Вот, ну, э, другого как бы выхода нет. Шухие грибы тоже продаются. Можно сказать, что э, когда если их выращивать для себя, то один из способов это подсушить блок грибы на блоке. Потом этот блок в принципе легко восстанавливает влагу тем более что снизу есть там, влажность, остается и как бы в легко восстанавливать Этот блок еще мягкий, довольно трудно работать. И блок будет иметь вот такой вид, вот уже обработанный дальше его поставить на здесь уже зачатки грибов срезаны э, он э, заживут все эти э, раны его все это пойдет вход грибницы блок еще сохранил его э, ну, массу все нормально состоянии он будет до ожидания плодоношения. Это не покоя находить. Вот там потеет, микроклимат, как положено. Да, вот это грибы, И те которые пойдут мелкие, которые мы выбираем, пойдут на консервацию. Хотелось бы поделиться некоторыми наблюдениями своими по поводу сушки грибов. Вот вы видите в данном случае все грибы перевернуты вниз. Здесь такая особенность. Если гриб перевернут, споры попадают при сушке, могут начинать прорасти если сушка не интенсивная и таким образом они начинаются вторичными целей происходит проращивание грибов ой спор и просто грибы начинают разлагаться то есть начинаются процессы неблагоприятные поэтому нужно грибы переворачивать вот видно как я специально положил э, на темную плоскость, более темную. Видно, как э, споры, э, отпечаток спор со шляпки. Эти же споры, конечно бы, если мы перевернем, они останутся в шляпке. И она влажная. Тка, ткань гриба не может потерять быстро влагу при обычной сушке. Поэтому эти споры просто прорастут. На шляпку начинается разложение. Мы с этим все понятно. Еще одна особенность. Вот грибы, которые были влажные, То есть, ну скажем так, я их вложил на сушку, они были под пленкой такие увлажненные. Вот что происходит. Поверхность грибов очень активная. Включаются как бы энзимы, ферменты и идет разрушение грибу просто естественным образом даже солнечная погода не позволяет ну если б, конечно был там поток воздуха то возможно но дано ну все равно лучше когда у нас грибы растут еще на на блоках все-таки лучше заранее знать что э, куда будут эти грибы? если они будут идти на сушку, то, конечно, лучше их посушить на блоке и уже в каком-то немножко, когда они у нас же начинают подсыхать, они очень легко сушатся. Шиитаки вот, допустим, имеют очень активную биологическую поверхность, ну какими целей очень мощные ферменты и если сушка не происходит вовремя, сразу происходят такие вот явления. Но это вот еще не, не потерян продукт. Можно его вот эти... Это все можно пустить на... Сейчас взять и, скажем, отварить соус. Грибной соус. То есть там еще все все, на, все хорошо. Гораздо хуже, когда происходит вот вторичный мицелий растет. этот вот связан с прорастанием спорта. Ну, этот еще высохнет. Конечно, можно предварительно грибы пустить под э, ну, термическую обработку, чтобы они быстро потеряли влагу. Но все-таки естественнее э, сохранить структуру гриба. Все-таки лучше это подсушивать их на самом грибном блоке. Тем более, что шиитаки. Он хорошо сушится, в принципе. И э э можно в дальнейшем блок восстановить, его влагу э просто замочив его. То есть никаких потерь влаги в блоке в дальнейшем не повлияет на э урожайность. Зато мы сохраним грибы э в нормальном виде термическая сушка, ну, это технологический, это строгий технологический процесс. нужна сортировка грибов, ну, все равно какая-то подготовка нужна. если грибы мы как бы готовим к сушке или себе, я думаю, такое время придет, каждый человек сможет себе проращивать грибы, также такие, в том числе шиитаки, любой естественный продукт, который мы там выращиваем, э, дачный продукт, скажем так, грибы очень удобные в этом деле, очень высокая отдача у них. Ну еще лучше я применяю для сушки вот ткань, такая ткань, она дышит, агроволокно, э, то есть они не прилипают. Если на это, желе, это будет лист железа и это перегрев на солнце. Они просто печатаются на солнце, они потекут. И произойдет не очень хорошее, скажем так. Он просто прилипнет и потеряемся. То есть не нужно допускать вот до таких моментов, когда вот он темнеет. Этот еще может высохнуть. Ну лучше упустить уже на соус, на переработку. Все-таки на подсушив естественным образом на блоке мы достигнем нужного результата очень важны эти все нюансы и моменты потому что от этого зависит в принципе наш судьба нашего урожая ведь сушеный гриб очень его с него можно сделать и порошок и в целом он легко восстанавливается даже если их подбирать заморозки, там шоколы и так далее, какую угодно, или обычные, то все равно предварительно нужно их подвязать.